этом мире все второстепенно, кроме всеобъемлющей любви. Я сейчас тебе желаю, Лена, ты, любя и радуясь, живи, и с любовью день встречай свой новый, прожитый умей благодарить, этим позволяя в жизни снова зримым чудесам происходить. Правила незыблема вселенной, Сеянное нами возвращать. Поле жизни лишь любовью, Лена, Я тебе желаю засевать, Чтобы неземное притяжение В жизнь влекло земную благодать. Милая Елена, с днем рождения! Будь безмерна! Счастливо всегда!